В лесу осенним листопад и смог висит над лесом тем И запах сосен в сырых их войнах вдыхая, И слышать легкий шорох листьев за спиной, И слушать песни старых берез, И букет из кленов Ветерок растрепал, И вот стою, считаю, сколько листьев он с собой нес, Один, два, три, четыре, Кружатся в танцы сестрых красков В лесу осенним листопад. Мог висеть на отлезшем стене.